Доброго времени суток, дамы и господа, с вами Прео. Нахожусь на текущий момент на ПТР обновление 9.1.5 и само собой стоит поговорить о выходе обновления 9.1.5, потому что люди заходят на стримы, спрашивают, а слышно ли что-нибудь о об обновлении 9.1.5? Ну, как бы немножко слышно, отвечу сразу на этот вопрос. И в видосике просто-напросто постараюсь ответить на вопрос, популярный довольно-таки, когда же выйдет обновление 9.1.5? Будет рассмотрено два пункта. Один, который относится к нашей замечательной игре World of Warcraft, а другой пункт будет относиться к другой игре, в которой нужно проявлять только скилл, в которой нет никакого рандома абсолютно форстован. Поехали. Начнем с первого пункта, с события в нашей замечательной игре World of Warcraft. И для этого откроем календарик. Нас интересуют события в ноябре, не годовщина вов. WoW. В рамках этого видосика мы рассмотрим. Другое событие – путешествие во времени по подземельям. Первый абзац говорит нам о том, то, что мы можем ходить в легионовские подземелья формата путешествия во времени в течение двух недель. А второй абзац говорит нам о том, то, что, используя ключи легионовские, которые мы будем получать у особого мобчика, мы можем проходить ключи формата легиона, бросая вызов сильным противникам. Кто не в курсе, да, в обновлении 9.5 будут таймволки Легиона, путешествия во времени для подземелья Легиона. Они будут как для обычных подземелий, так и для подземелий формата Plus. На ютубчике у меня в плейлисте по 9.5 есть отдельный видосик, можете глянуть. Что у нас получается? Ну, то есть, окей, 2 ноября выходит это все дело в американских серверах, а 3 ноября мы уже на Европе увидим эти таймволки. Круто, классно. Но Blizzard умная компания, они не будут сразу же давать это событие в момент выхода обновления 9.1.5. Скорее всего, 9.1.5 выйдет за недельку или за две до этого события, чтобы сначала людям пришла там рассылка на почту о том, то, что вышло 9.1.5, потому что некоторые люди вообще за ВОМ, да, например, не следят. И там пока они оплатят подписку, пока скачают клиент, пока раскачаются чуть-чуть там, ну не в плане левела, а в плане раскачка как собственная, вот, то есть, пока вникнут в игру маленько, привыкнут к ней, и так, хоп, уже и Легион стартанул в формате Time Vault. То есть за недельку, за две, скорее всего, до этого события выйдет d Но теперь рассмотрим другое событие, которое происходит в игре Herrstown. Как я уже сказал, игра, которая зависит только от скилла, в ней нет никакого рандома абсолютно. Там выходит новый режим ПВЕ-шный под названием Наемники. Довольно-таки интересный режим. Но не в рамках этого видосика, будем о нем рассуждать. Режим выходит 12 октября. Само собой, как я уже сказал ранее, Blizzard — компания умная, и они дадут возможность всем игрокам абсолютно поиграть в этот режим. А почему? Так потому что в тот момент, когда вы проходите обучение в режиме наемники или там немножко стартовую цепочку какую-то делаете, то вы получаете маунта для Вова, мышку довольно-таки интересную, прикольную, и анимация у нее хорошая, и моделька такая подвижная. То есть недельку-две компания Blizzard по-любому даст людям насладиться этим новым режимом. Потому что то, что показали на презентации, выглядит ну, довольно-таки бодро, и немножко напоминает битву питомцев, а именно данжи для битвы питомцев. Ну, это уже чисто такое мое мнение. В общем-то, что я скажу насчет 915? Ну, скорее всего, это будет либо 20 октября, либо 27, если брать учет именно эти два пункта. Основываться только на один какой-либо пункт. Ну, это глупо. Это реально просто-напросто глупо. 20-27 октября, обновление 9.5. Верим, надеемся, ждем. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!